Четвертая часть решения задачи К8. Мы переходим ко второму из заданных условий, из заданных, точнее, планетарных, из заданных планетарных передач. Вторая. В отличие от первой, у которой зубчатые колеса были цилиндрическими, у этой зубчатые колеса конические, то есть коническая планетарная передача. Планетарная передача с коническими колесами. Итак, что нам дано в данном случае и э, что нам нужно решать? Давайте запишем это. Итак, нам дано в данном случае следующее. Ну, давайте уже нам второй рисунок был записан здесь, поэтому нам дан рисунок третий. Давайте его запишем. Значит, нам дано во втором случае рисунок 3 с заданной передачей. Далее нам даны угловые скорости. У входного вала 60 радиан в секунду. У солнечного колеса минус 40. Минус 40 означает, что Секунда в минус 1. Минус 40 означает, что вращение происходит, если ты смотришь с, э, с положительного направления оси вращения на вращающееся тело, знак минус означает, что вращение происходит по часовой стрелке. Напоминаю, знак плюс означает, что вращение происходит против оси вращения, повторяюсь, наблюдатель смотрит с положительного направления оси вращения, выбранной оси вращения. Ну и наконец, там у нас были геометрия вся была задана, то есть номер запечатого колеса, его радиус в сантиметрах, номер 1, 2, 3 и 4. Соответственно, данные были 24 сантиметра. 30 сантиметров 40 сантиметров и 44 сантиметра. Где же у нас эта передача? Давайте ее изобразим. Итак, вот у нас неподвижная ось вращения входного вала 1. На эту ось вращения посажены значит, вот Колесо центральное, колесо 1, только оно не цилиндрическое, а коническое, вот так вот изображаем, вот это колесо 1. Далее, извиняюсь, здесь в другом направлении, конус посажен вот так вот. Давайте не так идем, давайте сотрем это все. Вот конус, раз, колесо 1. Колесо 1. И здесь же сидит водила. Вот водила. Здесь оно жестко связано с осью 1. Вот это у нас водила, напоминаю. И на водила вводит у нас ось чего. Ось сателлитов. Вот это второе, второе, второе зубчатое колесо. Вторая планета. А вот третья жестко связанная с ней. Ну, раз, могут быть, конечно, разные. Давайте я изображу разные значения. Вот R3. R3 у нас вот так вот. R3. Вот у нас, значит, ось сателлит... звено сателлитов спаренных жестко. Ну и здесь у нас четвертая выходной вал. Валы соосны. Вот это у нас четвертое колесо и вот второй вал. Второй вал тоже неподвижен. Вот у нас второй вал. Напомню, нам надо найти угловую скорость выходного вала и угловую скорость звена сателлитов. При вот этих исходных данных. Что мы делаем здесь? Мы опять используем определение значит, вращательного движения и свойства этих движений. В частности, свойства сложения двух вращений. Поскольку движение вот этого сателлитного блока... Можно представить как сумму двух вращений. Во-первых, оно вращается, причем несколькими способами это можно сделать. Например, водила, вот это водила, которое прикреплено к валу 1. Значит, водила совершает вращение вокруг этого вала. Да? Значит, вводила и ось вращения тоже вводит. Значит, первое вращение, в котором участвует, это вращение вокруг вместе с водилом вокруг вот этой вертикальной оси Z. Но кроме того, вращается водила что относительно колеса 1. Точно так же не вводило, извиняюсь, а сателлитный блок вращается относительно солнечного колеса. Точно так же сателлитный блок вращается относительно четвертого относительно колеса. Поэтому мы можем представить, повторюсь, вращение различными способами. В частности, Давайте мы сателлитный блок обозначим таким образом. Общая угловая скорость сателлитного блока омега-с. Но она состоит из суммы двух вращений. В первом случае... Вращение вместе с водилом вокруг что? Вокруг оси Z, то есть вращение с угловой скоростью вот этого звена, плюс вращение относительно водила. самого водила. Кроме того, мы можем рассматривать вращение сателлитного блока как вращение вместе с солнечным колесом, то есть вот с угловой скоростью вращения этого колеса, омега-1, плюс вращение вокруг этого колеса. Ну и, наконец, третий способ. Омега-С, я сказал, рассматривать вращение вокруг, э, вращение вместе с э, четвертым колесом, плюс вращение вокруг этого колеса блока сателлитов, соответственно. давайте здесь посмотрим как у нас вращаются как направлены точнее что мы знаем о вот этих векторах то есть чтобы найти вектор омега С, омега-23 в нашем случае да, нам надо определить вот сумму вот этих любых из этих двух векторов вектор обладает чем у нас модулем и направлением вот что мы можем сказать про эти величины про модули и направления Ну, модули нам известны вот для этих вот двух угловых скоростей. То есть нам предпочтительно будет использовать либо эту, либо эту. Далее. Направление. Но ну, для вот всех этих направлений мы можем сказать, что омега-1 вектор параллелен омега-1 параллельно омега-4. Поскольку они все вращаются они все у них у всех вращение происходит вокруг. Что вокруг оси? Какой вокруг оси? z, вот этой оси вертикальной, z, x или y, как угодно обзывать ее. Давайте посмотрим, как учебники z. Ну, давайте z и оставим тогда. Итак, вот у нас учебники, это ось. Заметим, что линии действия любых угловые скорости, скоростей, которые ну, направлены по оси oz, вот эта ось. И здесь говорится о том, что вот эти угловые скорости, которые у нас там остались, они направлены, соответственно, параллельно ОЗ, ОА и ОБ. Ну давайте посмотрим, что это за ОЗ ОА и ОБ. Итак, вот эта скорость. Омега-1С. Как она направлена? Дело в том, что, повторюсь, это вращение вот этого блока сателлитов, мы рассматриваем как сумму двух вращений. Одно. Вместе с водилом вокруг этой оси. А второе вокруг этого водила. Но вокруг этого водила происходит вращение вот вдоль этой оси. Следовательно, угловая скорость омега-1с может быть направлена только по этой оси. Либо туда, либо обратно. Поэтому давайте мы изобразим эту ось. Это ось Это точка О. Это ось ОЗ, подвижная ось вращения. Значит, что у нас еще известно. Омега-1С параллельно оси ОЗ. Да, и здесь закончим. Параллельно оси ОЗ неподвижная. Далее. Это Далее. Вращение, когда мы рассматриваем движение сателлитного блока как сумму двух вращений, какого? Вместе с солнечным колесом, со звеном 1, то есть вот это вращение 1. То есть совершает вот такое вращение вместе с этим. Плюс вращение вокруг этого колеса. Но вокруг этого колеса, напомним мы рассматриваем все движения без проскальзывания, поэтому что происходит? Вот этот звено, вокруг этого вращается, что без проскальзывания, то есть оно повращается, соответственно, что эта точка соприкосновения будет что мгновенным центром скоростей и вращение будет происходить вокруг этой точки касания. Мы это тоже проходили, значит, вот это у нас будет ось. Как она там у нас обозначена, чтобы мы не забыли В обозначениях? Ось ОА. То есть вот это вращение Омега-1С будет направлено вектор либо туда, либо обратно. В зависимости от направления вращения вокруг этой оси. По или против часовой стрелки. То есть Омега-1С у нас будет параллельно на оси ОА. Соответственно... Осталось, что вот это разложение, вот это представление, значит, сателлитный блок вращается вместе с четвертым колесом, плюс вращение, значит, что вокруг этого блока. Но вращение вокруг этого блока, значит, вот эта точка будет мгновенным центром скоростей в этом движении. То есть, она будет иметь скорость 0 при таком рассмотрении. Это мгновенный центр скоростей. Ось вращения будет вот тут проходить по их. Значит, линии соприкосновения, значит это ось OB, и значит вот этот вектор будет направлен по этой оси в положительном или в обратном направлении. То есть вектор омега 4С будет параллелен оси ОБ. С этим мы тоже разобрались. Продолжение давайте посмотрим в следующем фрагменте.